Магазин Мототек представляет битбайк Каю модель Vortex К. Модель оснащена мотором 150 кубических сантиметров. Двигатель верхневальный. Он с масляным уже охлаждением. Вот радиатор вынесен. И также есть выносной масляный фильтр. То есть замена масла происходит вместе с заменой фильтра. Двигатель имеет мощность порядка 15 лошадиных сил. Коробка четырехступенчатая, в самом низу нейтральное положение, все остальные передачи вверх. Вот. Модель Vortex – это одна из самых максимальных комплектаций. Она имеет вилку с регулировками, то есть сверху будет регулироваться скорость отбоя вилки, снизу будет выставляться ее жесткость. Вилка перевернутого типа. Данная модель, она на 14-17 колесах, то есть сзади 14 колесо. Кстати, сзади будет установлен уже дисковый тормоз. А спереди 17 колесо. И так же самое дисковый тормоз. Сзади установлен моноамортизатор, который крепится непосредственно к маятнику. Он регулируется преднатягом натягом пружины. По электрооборудованию в питбайке нет абсолютно ничего. То есть есть только стоп-двигатель, кнопка и все. Работает он вот так. стоит прямо точный, без каких-либо глушителей, резонаторов. Вес в битбайке порядка 65 килограмм, он очень легкий, соотношение мощности и веса здесь отличное. Отличный пластик установлен, который гнется и не ломается, то есть все абсолютно и крыло, и весь пластик, который вы видите. Ручки откидываются при случае падения, ручка сцепления, ручка тормоза, а также кулиса переключения передач и основные ножки.